Привет! Поговорим об эффекте плацебо. Этот термин, конечно, в большей степени имеет отношение к медицине, но я хочу показать, что принцип работы этого эффекта можно также применять и в бизнесе, и в маркетинговой деятельности. То есть тут есть над чем подумать и где поискать интересные идеи. Естественно, в этом видео мы затронем тему медицины, но также посмотрим на это все немножко шире. И дальше обо всем по порядку. Начнем с определения. Плацебо. От латинского буквально переводится «буду угоден», «понравлюсь». Вот плацебо понимают э, вещество безъятных лечебных свойств. Оно используется для имитации лекарственного средства в различных исследованиях. Иногда капсулу либо таблетку с плацебо еще могут называть пустышкой. Плацебо вызывает улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность какого-то воздействия, которого на самом деле нет. Кроме приема препарата, таким воздействием может быть, например, выполнение некоторой процедуры или упражнений, которые никакого эффекта не оказывают. Степень проявления плацебо зависит от внушаемости человека, от того, насколько он верит в то, что делает или в то, что он принимает. И также еще может зависеть от внешних обстоятельств так называемого лечения, например, от внешнего вида плацебо или от его цены. Есть определенные исследования, которые показывают, что эффект плацебо это не такое уж и чудо и этому есть объяснение наши убеждения ожидания предыдущий опыт могут быть причиной биологических изменений то есть если человек пациент верит в то что после определенного проделывания какой-то процедуры либо приема препарата может наступить определенное состояние например уменьшится боль наступить какое-то улучшение наш мозг получает определенную команду и организм человека сам начинает вырабатывать химические вещества для этого состояния то есть эти химические вещества можно принять в виде таблеток а можно дать команду организму и он их выработает сам это я очень упрощенно объяснила самое главное здесь условие это конечно вера еще немножко продолжим тему веры я нашла информацию об одном интересном эксперименте, который показывает, как мы воспринимаем и как мы считываем информацию. Суть эксперимента следующая. На приеме у стоматолога, когда пациентам а, проводилась процедура, которая требовала обезболивающее, пациент получал укол с плацебо. И что интересно, пациенты не испытывали дискомфорта, то есть эффект плацебо работал только в том случае, если врачи-стоматологи, также были убеждены в том, что они дают пациенту реальное, настоящее обезболивающее. Однако, когда стоматологи были проинформированы о том, что дают пациенту плацебо, а не настоящие обезболивающее, ситуация менялась и пациенты начинали испытывать боль. Это значит, что вот это знание в каких-то тонких моментах меняло поведение врачей и сигнализировало пациенту об опасности. И они начинали испытывать дискомфорт к чему я веду с этим чувством веры не все так просто мы считываем намного больше информации чем нам кажется у нас есть сознательная часть а есть еще и бессознательные процессы и на бессознательном уровне мы считываем намного большее количество невербальных сигналов которые могут влиять на наше поведение. Давайте теперь перенесем все то, что мы обсуждали, ближе к бизнесу и к маркетингу. Представим менеджера по продажам, который продает реальный, хороший, качественный продукт. И другая ситуация, когда менеджер по продажам знает об изъянах продукта и его недостатках. Это может быть обычный простой товар или, допустим, речь идет о программном обеспечении, о сложном продукте, который еще сырой и еще плохо протестирован. Я думаю, понятно, к чему я веду. Само знание, что продукт не очень, будет влиять на поведение продавца. Как бы он ни старался быть уверенным в своих коммуникациях, в его поведении будут какие-то невербальные сигналы, которые потенциальный клиент обязательно считает. Естественно, это все будет влиять на результаты продаж. Это не значит, что продаж вообще не будет, какие-то продажи, понятно, будут, просто процесс продажи будет более тяжелым, требовать больше усилий, чтобы убедить клиента и так далее. Так вот, торговый персонал должен верить в свой продукт, должен быть максимально уверенным быть в качестве своего продукта, с которым работаем. Первым, кому нужно продать продукт, это сами менеджеры по продажам. Плацебо может проявляться не только в виде медикаментов, есть целая категория так называемых бесполезных продуктов, в которых нет никакой физической либо функциональной ценности. Например, талисманы, амулеты. По сути, тут срабатывает тот же самый принцип. Если человек искренне верит в то, что эта вещь, предмет защищает, помогает, приносит удачу, для него это так и будет работать конечно может иметь место другой момент любую ситуацию которая попадает под нужный критерий повезло получилось человек будет связывать с этим амулетом то есть он бессознательно будет искать подтверждение что амулет таки работает но суть по факту это не меняет на самом деле люди склонны искать вот такие волшебные таблетки в виде амулетов. Физически здесь покупаются некие предметы, вместе с ним человек покупает надежду на светлое будущее, надежду на позитивные изменения в жизни. Как правило, с любым талисманом, амулетом связана какая-то история, легенда, которая описывает, как этот амулет работает, то есть, собственно, чего от него можно ожидать. И здесь могут быть не только продукты в виде предметов, также могут быть всевозможные путешествия, посещение, допустим, мест силы. Например, ритуал. Нужно окунуться в каком-то озере. Ну и так далее. Так вот, такого очень много. И вокруг ритуала, как правило, существует целый набор услуг и различных дополнительных сервисов. То есть тут есть где разгуляться. И для таких продуктов нужны особые методы продвижения, так как тут рациональные подходы к принятию решения о покупке не работают. Здесь нужно заставить человека именно поверить в историю, в легенду, которая, кстати, иногда очень даже похожа на сказку. То есть нужно создать условия, создать такую коммуникацию, чтобы человек начал искренне верить. Теперь давайте поговорим о лояльности к бренду, к продукту. Сам термин «лояльность» очень тесно связан с верой. Кстати, это слово так и переводится. Лояльный значит верный. У лояльного клиента может быть очень сильная вера в продукт или бренд. Он может по-особому себя ощущать в одежде определенного бренда, считать, что какой-то продукт приносит ему удачу. Причем наш мозг, он же еще и склонен дорисовывать, допридумывать, фантазировать. И не исключено, что лояльный клиент может дофантазировать какие-то дополнительные ценности продукта, которых на самом деле или нет. Допустим, женщина искренне уверила, что эта косметика самая эффективная в борьбе против старения кожи и для нее это именно так и будет работать. Или еще к самому реальному воздействию химических средств как плюс добавится и эффект плацебо. И это все только потому, что она искренне верит. Точно так же под влиянием веры, лояльный клиент может не замечать, не обращать внимание на какие-то мелкие недостатки продукта. И это очень круто иметь таких клиентов, которые по сути своим мышлением, своей верой улучшают продукт. Ну то есть по крайней мере для них он будет работать намного эффективнее. Но добиться этого не так просто. Все то, что мы обсуждали, нельзя сказать, что все это лишено смысла, так как феномен веры, как мы уже посмотрели, он работает. Но не совсем понятно, как это использовать на практике. Проблема в том, что не существует конкретной пошаговой инструкции, что нужно сделать, чтобы механизм все-таки сработал. Это связано с тем, что человеческий мозг до конца не изучен, поэтому рецепта не существует. Но пробовать, экспериментировать это можно. Я надеюсь, что я в этом видео, я вас как-то заинтересовала поразмыслить, поразмыслить на эту тему, подумать. Возможно, у вас уже появились идеи для экспериментов. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезна, и ставьте лайк, если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал Просто маркетинг ну и до встречи в новых видео. Пока!